Готов. Всем привет, дорогие подписчики или просто зрители канала. Сами я, Тимкомс, мы сегодня с вами играть в кое 4 Будем Это у нас вторая серия. Я хочу сказать, долго не выходили серии, потому что я не знаю. Я там снимал, и что-то, мост 2 это всякие там снимал, что только не было. Поэтому, ребятки, сегодня будем начинать играть. Сегодня несколько миссий пройдем. Первая миссия будет. Миссия будет траншеи. Поехали, ребяточки. Извиняюсь, ребяточки звонят. <смех> <смех> <смех> ребяточки, давайте. Поехали, траншеи, проходить у нас. Миссия это совсем короткая. <смех> <смех> Мы сегодня можем прием три миссии. Три ребяточки миссии. Так-так-так-так-так-так-так-так... Поехали! Эй! Это на мы не можем выехать! На на, на! на! На! На! На! Все. Минус, минус, ребята, четыре минус пошел. что так тормозит, но я не знаю, у меня все игры тормозят. Вот так у меня три очки на этом. но а, ноутбуки все тормозит. Это сейчас гремануло, ребята. Да. Где ты там застрял? Я застрял в траншея. Ты живой. Я проспорил Гордецу десять. Да, поехали, Максим. ничего особенного Шер. нужно уничтожить зенитную пушку, но самолеты строгов не дают нам высунуться и не можем вот это да <рекунут> ма ма ладно здесь yes, сэм <плот> отлично кейн припомка из гору строгов там тебя ждет отряд гадюка надо уничтожить пусковые отсеки, чтобы вылеты авиации прекратились. Конец связи. Слышал приказки. Бегом к Ангару. Борис ты с ним. Шевелись. Ну, как и Пошли. Будешь должен потом мне... Морис, на... На... Нет, это дохудос. Ну, так кармазать, это ужас. Ну, дальше, дачи, мы добрались до... этой траншей были Поехали теперь дальше, у нас будет... Что? Что у нас? будет будет подступа к ангару кангару кангару кангару подступ к ангару ребяточки вот что у нас произошло следующая миссия подступа к ангару еще раз повторюсь подступ вот чачки еще ребячки пью жаю вот. и пью чачики поехали Не, не, я пока... Спал его. какая-то... Я не понимаю, вот этой игре на каждом уровне появляются новые оружия какие-то отряд носорог да, мы точно. должны уничтожить охрану строгов чтобы подрывник мог заминировать ангар это но мне? у нас нет связи это мне штабом это мне я могу остаться здесь и наладить связь Отлично. тогда вперед это Есть мне дробовик. Он тебе сейчас понадобится. да не стоило, ну не стоило мне дробовик а, будем всех шпулять мы Здравствуй, Кон. Э, подлечи. Вот так, Please. должно помочь. А ты? Вот и все. Это бы сиди. Спасибо. Минус. Минус. Все, ребят, мы. Не... Победили. Мы победили. Мы победим. Победим. <смех> победим. Извините, извички, извините, что за то, что игра тормозит, я не знаю. но не все игры тормозят. У меня на ногу О, видите, как отлетел? Не знаю, что это гримок вылетать. Даже если тут есть нычка, кто не знает ребята, вот тут есть нычка. Где можно себе? Вот ребящики, берите пример. Можем ребящики. Напишите в комментариях, я могу отснять отдельный ролик. Где находится секретное оружие? Вот в этой игре. Где находится оружие, где вы не знали, есть такие уровни. Есть. Ни хрена. Ну и тут патроны Ну шо это такое?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 Какая гроза. Я даже боюсь что снимать. Да. Сниму этот материал и все.